Так, значит, решил подготовить свой парусничек. Уже весна на нас, да? Конец февраля. К новому сезону. Значит, за прошлый сезон я два раза на ней кувыркался. Поэтому хочу повысить плавучесть. Сделать это хочу боковыми надувными баллонами. Они будут во весь борт. Я уже, собственно, и раньше пытался сделать вот такими кранцами значит, Но толку от них большого нет, да и красоты сильно не придают лодки. Да? Хотя они вот так у меня убираются вовнутрь в боевом положении. И вот так вот выкатываются, фиксирую я их, когда мне надо увеличить плавучесть судна. Вот. Но ну, много их на борту, считаю, не очень эстетично. Хотя, когда плаваешь, вот 20-сантиметровые в диаметре, они, по-моему, самые темы. Видите, вот так, если посмотреть, особо не мешают. Находится, то есть, лодка, если идет ровно, она ими и не касается воды, только при откреплении они как бы срабатывают. То есть, в принципе, есть. Так, чтобы заказать в конторе, надо снять с лодки мерки. Это снимается вот по такой схеме. Значит, здесь у нас по центру мы уложим какую-нибудь направляющую, чтобы от нее отсчет вести. У меня это весло. То есть их я положил, чтобы был диаметральный плоскости центр. Значит, сейчас на веслах отметку сделаю. Значит, вот это вот, тынц-тынц-тынц-тынц, по 50 где-то сантиметров. И буду мерить до борта, все вносить. Собственно, такой процессик, несложный. Но о результатах потом выложу. Внизу к этому видео будет ссылка на статью, где все описано подробно и уже буквами. Начну пока.